очень ценно, что в республике есть такой турнир, который повышает правовую культуру, интегрирует опыт научной работы вузовского школьного воспитания и образования. Мы рады принимать в себя участие в турнире ежегодно и надеемся, что это будет еще и продолжаться дальше. Присутствовавшие на турнире гости отметили рост уровня организации ежегодного мероприятия, а также прогрессивное развитие содержательного наполнения образовательных технологий. Кроме этого, была отмечена и ключевая тема турнира эпоха Теч. Спикеры подчеркнули ее значимость в рамках мероприятий развития правового государства и правовой культуры граждан. «Легалтэч» на самом деле находится как раз где-то в, в этом промежутке взаимодействия да, как борьба в материалистической диалектике, то состояние, да, и та, и та форма, которую сегодня обозначаем, которая, с одной стороны, очень интересная, идея, потому что они до конца не знают, что это будет. И мало того, они даже не что это будет, скорее всего,